Ладно, ладно. А ваша оценка того, что произошло вчера на переходе на Кушнинской площади? Вчера сразу же после того, как произошла трагедия в центре Москвы, рассматривались две версии: несчастный случай и преступление. По предварительной оценке специалистов совершил преступление. Здесь тоже есть вариант, либо это чисто криминальное преступление, выяснение отношений между какими-то криминальными группами, либо террористический акт. И если мы возьмем в качестве основной версию террористического акта, то я хотел бы сказать следующее. Прежде всего, мне кажется, неверным было бы искать какой-то национальный след. Искать чеченский след, либо какой-то другим. Вообще, это не очень правильно, когда мы клеймо какое-то ставим на целый народ. Потому что у преступников и у террористов, прежде всего, нет ни национальности, ни вероисповедания. Но мы, конечно, должны знать, откуда происходит угроза. Это, это вера. Должен отметить, что терроризм, к сожалению, это не наша национальная болезнь, это болезнь международная. Достаточно вспомнить трагедию немецких заложников на Филиппинах, взрывы в некоторых городах Великобритании или вот недавние взрывы в Испании. Для нашей страны это особенно актуально. Мы ведь здесь в России дошли до того, что позволили на своей территории создаться целым анклавом преступности и терроризма. Террористы никогда не совершают своих преступлений в безлюдных местах. Они всегда наносят свои удары там, где много людей. Они рассчитывают на, на кровь, внешний эффект, на панику и истерию. Что можно такого поставить этому? Но самым лучшим подарком для них была бы неорганизованность и суета с нашей стороны. А противопоставить этому можно только одно. Политическую волю, организованность, системную, высокопрофессиональную, настойчивую работу правоохранительных органов, повышение бдительности населения и повышение координации правоохранительных органов с органами власти муниципального уровня, регионального, с органами власти и Управления Федерации. Человечество не выработало никакого другого эффективного способа борьбы с террором. Кроме одного. Этот, это единственное лекарство, Адекватный ответ. Мы должны довести то, что мы делаем на Северном Кавказе, и нужно добить террористов их логово. Нужно уберечь людей от подобных актов на других территориях Российской Федерации, и это дело чести органов власти и управления всех уровней, повторяю, и прежде всего правоохранительной сферы. Но я уверен, что рано или поздно мы узнаем имена и исполнителей, и заказчиков этого преступления. Так же, как нам известны теперь имена исполнителей и заказчиков других громких преступлений в Москве, в Дагестане, в Северной Сети и некоторых других субъектов Российской Федерации. Мы узнаем и этих преступников. И ответ со стороны государства, конечно, будет.